Такс, мы на месте. Что будем делать? У меня тут одна идея образовалась. Помнишь мы когда ехали в электричке, мы видели под сиденьями камни, которые охуенно дмятся? Гоу купим сейчас отвертки и скрутим эту, издулу нахуй. В хахзасфхасфхахвсхаха. Сук, гол. Только сначала осым. Ох и бать. Ты шо, Иисус? Нет, блядь. Твоя мамашка. Что купили? А если ты Иисус, то дай мне вина. При покупке трех литров яшки, винов подарок, а? Бля, ну У нас только разводной ключ. А, вот еще тапки. Нахуй, ты тапки взял, долбай? Да, нормальные тапки. Чё ты, блядь? С вас 370 рублей. Ну что? Гоу, залезем и как раз до дома доедем. Тапки мои где? Да, в пакете все. Давай, а то мне домой надо срочно. Давай мне пакет и сам. Да хуй тебе. Что? Эй, сука. блять я так и знал, сука, от не едет мои тапки. Алло, да, мои тапки. Ути-ути тапки. Стопе. Какого нахуй подписчика? Я тоже хочу отправить вам свою историю для мульта. Хочешь отправить нам свою охуительную историю? Тогда помоги нам копеечкой. Для этого зайди на сайт для донатов, ссылка в описании. Прокрути страницу и нажми на кнопку поддержать. Выбери любой бонус и продолжи. Введи свои данные и оплати любым удобным для себя способом. Заранее спасибо, кто не прошел мимо и поддержал мой труд. Эй, все привки. Продолжение дрыщи будет уже в это воскресенье. А пока вступите в группу, просто ВКонтакте, ссылка в описании. Там будут все последние новости и мемсы вахавасхаха. Куда же без них. Также поставь лайс и оставь коммент. Пока. И не забудь подписаться на канал, если ты еще не подписан.